Всем привет! Я Сергей Полищук, профессиональный режиссер и основатель школы видеопроизводства Поло ТВ. В этом бесплатном уроке я поделюсь с вами некоторыми секретами профессиональной видеосъемки. Сегодня я хочу рассказать вам о том, как правильно записывать интервью. Когда э, мы делаем любое видео и э, в этом видео у нас присутствует человек, было бы хорошо, чтобы зрители слышали Голос человека, голос героя, которого вы снимаете. В общем, в любом видеоролике желательно услышать речь человека, которого мы снимаем. И для этого нужно записать с ним интервью. И э, для того, чтобы записать интервью, существует несколько простых правил. Значит, э, то, что я рекомендую. Во-первых, всегда пишите интервью на штативе. Потому что если вы будете держать камеру в руках или фотоаппарат, то ваши руки устанут, камера будет трястись и это будет выглядеть некачественно. А штатив вам даст хорошую качественную статичную картинку. Во-вторых, когда вы пишете интервью, обязательно э, выставьте штатив по высоте на уровень лица вашего человека. То есть таким вот образом, чтобы объектив камеры находился на уровне лица человека. Дальше, когда мы пишем интервью, необходимо разместить человека э, таким образом, чтобы, он, э, чтобы мы видели хорошо его лицо, чтобы мы видели оба глаза человека, но и просим человека не смотреть в объектив. Когда мы пишем интервью, человек в объектив смотреть не должен, он должен смотреть на вас, а вы в это время должны находиться возле камеры, то есть вы не стоите за камерой. Человек не должен смотреть на вас, потому что э, в данном случае он будет смотреть в объектив камеры. А если вы стоите немножко в стороне, вот рядышком возле камеры человек смотрит на вас, мы видим его лицо. Стараемся сделать так, чтобы человек не обращал внимания на камеру, а, э, а смотрел э, на вас. И камера как бы подглядывает за вашим диалогом. Далее очень важно правильно разместить человека в кадре. Ну, во-первых, мы э, интервью снимаем, никогда не снимаем общим планом, да, чтобы там человек был совсем маленький. Интервью, как правило, снимается вот таким вот средним планом, либо таким средним планом, либо вот таким вот погрудным планом, либо крупным планом. То есть это либо средний план, либо крупный план. Теперь мы человека располагаем в кадре таким образом. Мы не ставим его посередине. Мы размещаем человека в одной третьей части нашего кадра. То есть мы делим экран двумя линиями на три части. И вот на одной из этих линий мы размещаем нашего героя. а Оставляем ему немного пространства в той части кадра, куда слегка повернуто его лицо. Так как человек будет смотреть на нас, он немножко будет от камеры повернется и в этой части кадра мы оставим ему пространство. И вот таким вот образом мы будем общаться с ним. Далее, что касается звука. Конечно же, лучше всего, если вы приобретете маленький микрофон, петличный микрофон, такая петличка, которая прищепочкой вешается на человека. И тогда мы получим хороший и качественный звук. Значит, большие микрофоны, они уже постепенно... Отходят, уходят в прошлое, но тем не менее они тоже эффективны. И мы можем, в принципе, ними записывать хороший звук. Это может быть либо шнуровой микрофон, либо микрофон, ну, как бы радио, хотя это больше так, профессиональная техника. Но если у вас нет э, ни микрофона, ни петлички, а звук вам все-таки нужно записать хороший, то тогда мы пишем на выносной микрофон так называемую пушку. Это, конечно, самый крайний случай, но иногда можно воспользоваться и им. Но для этого нужно, во-первых, подойти к человеку очень близко и писать близко возле него интервью, а во-вторых, стараться, чтобы вокруг было как можно меньше шума, потому что если вы будете где-то возле автострады писать или в какой-то большой аудитории, звук будет очень некачественным. Иногда я советую писать звук отдельно от видео. То есть мы можем взять там, диктофон или мобильный телефон, в которых есть функция диктофона, дать человеку в руки, и он может держать Держать в руках, например, диктофон и писать звук отдельно. В этом видео я раскрыл одну из множества тем моего курса «Видеосъемка для начинающих». Этот курс мы регулярно проводим для всех желающих в стенах Киева могилянской академии. Если вам понравился этот урок и вы хотите получить полный объем знаний и практических навыков профессиональной видеосъемки, то запишитесь на ближайший пятидневный курс.